Давайте попробуем. Здравствуйте. Меня зовут Артур. Я из города Симферополь. Обошел несколько клиник. И вот приехал к доктору Шиловой. И она очень хорошо помогла. В многих клиниках как бы разводили руками и не могли помочь. И вот у меня от 10% поняло зрение до 70%. Спасибо вам большое.